Глава Сверхъестественного фронта освобождения Родестро. Он же Рики Айуцубаши был схвачен. Глава Сверхъестественного фронта освобождения Гетен также был схвачен. А также лидер партии Сердец и Разумов Ханабата Коку схвачен. Все. ничего не выйдет. Надо бы найти другую работу. Как же так? Не может быть. Как? Почему? Она же общалась с нами по рации. Полночь! Полночь! Я не верю, что это произошло! Прошу вас, очнитесь! Нет. Ну же, откройте глаза! Грандиоз. Неправда. Это неправда. Я не верю. Такого просто не может быть. По показаниям Гараки, во время следствия, в тот период Шагараки точно был мертв. Удар током. Был настолько слаб, он не мог пробудить Шагараки. На самом деле его пробудили мечты и ненависть. Одно ясно наверняка. Из-за упертости Шигараки... Погибло множество людей. А еще? Ничего себе, все закончилось. В новостях говорили правду? Плохо, если да. Он же должен был защищать нас. Что за дела? А Мы ты? требуем объяснений. Я чувствую. Да, все пошло не совсем по плану. Но время пришло. Почему они считают, что завтра будет новый день? Я не дам им передышки. Мой ход на и никогда не закончится. Пришла пора неустанным ному высвободить мое настоящее тело.